Всем привет, с вами Еваська Кром. И сегодня я наконец-то э, начну свой первый сериал под названием Майнер Крипто Майнер. И начнем мы, пожалуй, самую. Пожалуйста, досмотреть до конца. Я надеюсь, что вам понравится этот сам. Это мой первый сериал. Если что-то будет некачественное простите меня и я сделаю примерно серии 20 по этому сериалу и надеюсь на вашу подписку лайк ну и мы начинаем так все наступил день и так я в мусорке а, сейчас покажу. я в мусорке нашел ну паспорт, паспорт карточка я нашел nokia 6 коричневого цвета, Но мне кажется, это получше моего солнца. Кто же это Видимо, какой-то олигарх что ли. Так вот, э я хочу заняться криптомайнингом. Я читал, что на телефоне есть одна программа. Давайте установлю. Так. Так. Черт, не тянет. Интернет, ну, Подойдем к домику какому-нибудь. Я быстренько, быстренько интернет взломаю, да-да. Я учился на хакера уже больше двух дней. Да. О, кофешка. Какой... Давайте так. Подключаемся, подключаемся. все, подключился. Так, все, вот у меня интернет там ловит уже. Так, теперь скачиваем Как он там назывался? Кри. То Все, я скачал и сейчас, по идее, если я нажму на кнопку запуск, он запустится. Так, давайте допустим все запустили так все главное сейчас подальше от этого заведения не отходить чтобы он как следует ну чтобы не порвал интернет так я вижу уже 0 там 0 0 0, 0, 0 1 бик Биткоин заработался. Еще я, кстати, на своем сапсунге сейчас установлю камайнинг тоже. Так, так, так пароль какой-то посмотрим. Так, один, ага, так, так, так. Все, я установил. И теперь у меня на двух телефонах. Давайте я вернусь, когда у меня уже будет больше где-то, ну где-то уже один хотя бы доллар. Ой, не доллар, а биткоин. Так, я, короче, искал банкомат и наконец-то его нашел. То есть полиция начала ходить уже, ну я немного изучил этот город. Так, что-то, пацаны, не скажешь. не нужна квартира по дешевке. Ладно, пока. Я нажал, тут нет. Нужна квартира по дешевке, нет. Ладно, пока. Все, так, вот, я нашел наконец банкомат. Так, так. А, карту надо. Всю карту втыкаем-ка. И нам надо вывести Вот, все, вывели мы ли мы тысячу рублей ну и жизнь некогда из-за этого я хочу сделать тайный такой мелкий бункер и короче тут можно сказать барыга это два барыгешь так этот что продает oh. много чего продает куча компов кстати выгодно очень а это что продает ну то же самое можно сказать только тут он продает мини-байк и самолет ладно давайте короче смотрите мне нужна кирка будет либо компьютер ну как бы мне компьютер не очень из-за этого я лучше возьму кирку Ничего, мне надо обустроить свое жилище а пока что знаете что я делаю а, ничего ничего а, что ты там делаешь да хожу хожу пойдем дальше вот домики есть интересно интересно тут тоже стоят что-то, то, -то не ладно, чё их так много тут стоит. Ну, ладно, так. Угу, угу. Давайте, короче, я пойду. Вначале я хочу подключиться бы к интернету, чтобы пока я тут стоял, у меня деньги потихоньку накладывались. Я придумал. сейчас подключимся, подключимся, все, я подключился. И давайте положим их в мусорку тут, ну, знаете, мусорку тут точно никто не будет э, выносить. Я, думаю, я, уверен, э -э, я уверен, что точно никто там не пойдет и ничего не сделает. Так, ну тут, кажется, вот тут хорошее место. Давайте тихонечко где-нибудь подковыряемся. бы. О, смотрите, вот тут как раз никого нет. Так, сделаем мини-бункер такой закрыться бы так делаем мини-бункер ну и будем как бы тут жить это же прикольно жить по земле кротами будем а, тут сейчас будет и они они нормально так все вот сейчас я сломаю тут. Конечно понимаю, темно будет, ну для первого времени все нормально. Хотя бы паспорт есть, это хорошо. Так, сейчас мы тут накопаем, но как бы у нас такая мелкая будет, потому что, ну, что нам большую слишком какую-то копать? Но все равно пока что одним. Так, ладно, погнали, я хотел вам показать. У меня осталось 500 рублей. Так, тихо. Давайте посмотрим, кстати, это на телефона. По идее, за такое время они хотя бы должны уже немного биткоинов-то наделать. Все. Все. Так, ну вот, нормально. Тут, можно сказать, меньше биткоина, конечно. Но все равно. Так, давайте сейчас до магазина дойду ой, до банкомата так, вот мы уже дошли до банкомата и давайте снимка. так, а, карта. и, как я понял, там тысяча да, ес yes, я заработал целых две рублей что у меня за карта, мастер -карт. и давайте главное блин, их разменять надо я забыл уже карточка карточка вот их надо бы разменять ума не так а, вот их надо по 50, по 50 разменять Всё, я разменял кажется достаточно я понимаю что мне еще там а, сколько должно быть еще получается тысячи рублей я вывел только мне уже 1500 так тихо тихо это тихо но ну, это хоть и продавец ну чё продаешь а он даже за, за тысячу вот короче он продает такую Ой, дай, дай. он продает вот такую майнинг машину крипто машину или крипто майнер вот и короче этот крипто майнер можно ну как вам сказать с помощью этого криптомайнера можно майнить даже без интернета. Ну как с интернетом, но просто можно отдалить. Отходить далеко. так. Продаются решеточки. Да, я, кстати, нашел магазинчик. И я думаю, купить для первого раза. У меня осталось 500 рублей. Я куплю-ка такой столик. Что я постоянно выкидываю? все. А тут, тут кстати, все. Ну, кстати, знаете, что Твой компьютер А, такси себе, версия Тут диванчики есть Ну и освещение, кстати, мне тоже бы не помешало бы в моей маленькой каюте Кстати, а сколько квартиру он продает этот человек? Надо поинтересоваться потом Сейчас я занята майню эти биткоины мои то что не надо отвлекаться там знаете что я предлагаю вам я предлагаю вам сделать вот тут подкоп еще тут то что удобно так, так вот давайте свою первую машинку поставим О -ох, и тут так до 100 процентов да. так быстро конечно при этом он только по 5 брал я могу сломать, я боюсь сломать о, я сломалась проблема, блин каменный век видите, какой у нас век уж каменный только давайте -ка. копаться хочу просто еще сильнее ну, потом когда у нас будет уже больше денег тогда я вот и смогу себе позволить уже что-то побольше так так, так, так, так. Ну, давайте, я так много копать не хочу, честно сказать. Из-за этого я вот тут копаю и поставлю свою майнер машину. Темно как-то очень Сейчас ночью скоро начнется. Мне бы кроватку бы, кроватку бы. А то так я что буду спать не на чем что ли? Нет, надо же на чем-то поспать. В этой темноте ничего не видно вообще. сейчас Подождите, я настрою. Поменяю... Немного. О, вот так вам видно, я думаю, даже лучше. То вот, мне кажется, до этого темнота была. Ну, сейчас получше должно быть. Так, ну, знаете что? А, вот у нас недавно была коллаборация с Rambo Pro. Кто ее помнит? Вот. И, короче, как бы этот сериал будет моим первым из -за этого, если я что-то буду выпускать, некачественно что-то будет. Вы, пожалуйста, меня простите. Ну, потому что я вообще хотела с актерами снять. Ну, типа, чтобы были настоящие люди, а не MCU, ну, как вы видели не получилось, потому что, ну вот кто знает, кто нет, я как бы сервера, вы видели, типа, я могу создать сервер, чтобы поиграть в Месси, но мои сервера не поддерживают моды. Из-за этого мне надо бы как-нибудь. уже два Мне надо бы, если кто знает, как играть с модами, кроме Атернус, вот Антонс, кто знает, вот, как играть с модами в Майнкрафт. Ну, еще с пользователями, потому что, ну, не делай так. Скучно, я думаю, он будет. Ну, надеюсь, что вам эта рубрика, сериал этот мини, понравится из-за этого. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. А, так, ладно, давайте продолжать. А, мой телефон уже немного на в биткоинов. И давайте снимем -ка денежек. Как я понял, нам бы надо было какой-нибудь бы компьютер был. Давайте посмотрим, как вообще, какие компьютеры продаются в магазе. В магазине. Так, в магазе тут у нас продаются разные вообще. Я бы честно бы, Хотя, нет, на это мне не хватит, конечно, 10 тысяч. Но мне бы я думаю, в ближайшее время либо ноутбук купить за 5 тысяч но у меня пока денег нет. Так и не поставила столько. Так. Либо мне купить какой-нибудь компьютер бы. Тут вот какие-то крутые. Я бы вот такой бы купил бы себе, а лучше ну, MacBook. Мне по идее сейчас должно хватить денег. Потому что вот мои телефоны, они хоть я понимаю. Потому что почему я так много получаю можно сказать с телефона, но все равно это хороший хорошее устройство ну, то что у меня два телефона и каждый телефон по 500 э, где-то рублей майнин или имеет хорошо ну как я и хотел я куплю вот такой вот рюкзак Кстати. не рюкзак не надо мне пока все свободное Ой. Дай ему MacBook. А, MatchBook. Я думаю, что он такой дешевый? Это же не MacBook, это MatchBook. Какой-то дешманский, мне кажется. какой то дешманская пародия MacBook. Так. А, честно сказать, барыг, у Барыги все там хорошо. Ну, для меня все хорошо, потому что вот Барыга он продает все. Ну, он продают все, прям такие самые хорошие штуки, но дешево. Угу. Кстати, сейчас я посмотрю, сколько и на майнер. А, да, всего лишь там 100 рублей пока что. А, кстати, давайте посмотрим на майнер. Опачки, он уже на майнер. Сейчас давайте дождем еще одного. 8 биткоинов. Давайте пойдем-ка и разменяем-ка их. На бабосики, конечно, там, понимаю, там я меньше получу, чем с телефонов. Ну, потому что это слабенькая майнинг-машина. В, общ... В общем, майнинг-машин 3. Ну, вы видели, модели. Но мы же хотим как-то развиваться, то что мы еще деньги будем тратить так. Двери не засвет. есть что-нибудь дешманское? А, да, окей так вот он продает за 5 всего лишь то тысячи рублей мне кажется или нам дешевле будет пойти ну не знаю там ну, дешевле будет разменять мне кажется кстати этот чел так нам и не сказал сколько стоит его квартира ты что говоришь привет саша ну Васька ой привет Васька у меня есть паспорт Российской Федерации можем посмотреть его. Есть Nokia. И есть Samsung. Я думаю, вот смотрите, Nokia все-таки лучше, мне кажется, Samsung. Из-за этого я лучше буду использовать Nokia, чем свой старенький Samsung. У меня тут уже крип 3. Мне кажется, вот это как-то невыгодно бегать постоянно. то что тут же где-то пролом же был, даже Даже. Я смогу тут быстренько. Нет. Давайте посмотрим вообще, что за городок. Тут такой красивенький дождик, конечно, идет. Надо бы уже разменять, как я помню, он где-то там находится, кто продает. о тут домики есть. Ну кстати, знаете что? Нам бы вот потом идеало бы домик купить. Так что-то тут нет. Две... ну тут почему-то нету двери ну и кстати карта очень хорошая такая еще такие домики почему-то смотрите этот домик почему-то они из круглого дерева это очень интересно почему он из круглого дерева либо специально уже заколебался идти Давайте тут тихонечко делаем. тихонечко прокопаемся. Вот домики тоже, эти вообще, смотрите, какие большие. Так, и что такое? Это тоже домики. Я потерялся, кажется. Давайте посмотрим, где, где тут вообще. Так, так, так, так. Кажется, Барыга у нас находится где-то.. Где он? Где он? Целый интересный вопрос. Ладно, давайте без карты. Так, Google карты нам не помогли, конечно. Конечно, нам не помогло. Ну ладно. Будем искать сами его, ну я кажется иду уже по верному пути и надеюсь, что я его сейчас найду. Вот, вот. он Ой, я помню это место. Тут получается у нас магазин мебели и у нас есть с собой тысяча рублей в кармане. Во-первых, что вы продаете? Кстати, у нас сейчас будет вторая тысяча уже и мы ничего не можем купить на эти деньги. Так интересно, конечно. Ну ладно. Так. Ну здорово опять так. Где мой день жат? Я снимаю видео опять ночью, почему-то. А почему? Это мы узнаем в этом видео. Потому что я не могу нормально снимать видео. Э -э так. Вот у меня сейчас две рублей, и мне кажется, барыга чего-нибудь нам даст годную компьютер. Либо мы можем на накопить на, на лучшую майнинг-машину. Кстати, это как раз сейчас деньги будут, идее... вот, все нормально. Давайте, вот, все. У меня вот ровно, вот сколько надо, чтобы купить лучшую крипто-машину, Сейчас, знаете что, я хоть и живу плохо, ну, я в Майнкрафте ничего, вот, я собираюсь, ну, как-то вначале вкладывать в машину, есть, я ее купил наконец, в криптомашину. Так, это... Вообще, это, получается, в этом городе запрещено, то, что в любой момент мне такие поисбы постучат, скажут, открывай это. Мы пришли за майнинг машинами. Ну, в у меня планов много на будущее. Ну, и это первый сериал. Попоминать вам почему. Потому что, надеюсь, вам понравятся моды. Надеюсь, вы скажете, какие моды вам не нравятся. О! Пока я тут был, вы там уже на майнинге. Не, так не делаем. Мне бы, знаете бы... Так, Барыга находится там. Знаете, что мы же такие немного читеры, ну, как читеры этим, ну, кто не любит долго ходить, может быть мыка, так где это барыга ну знаем получается сейчас. я по мини карте смотрю сейчас. так, ну вот получается мы сейчас где-то над барыгой, давайте немного прокопаемся-то. Даже не тут, а надо туда, получается. Да, замысловатый путь какой-то. Так, ну вот, он, получается, где-то должен быть... Открывайте. Если я сейчас подпрыгну... Барыгой... Ну я просто не знаю, что я сделаю. Так, где он сейчас? Не вижу, помещение темное, такое страшное. Так, эти уже посмотрим, кто может тут. Тоже нет. Ой. Да, да, да, да, да. -да, -да. Теперь ведем с собой к Кажется, по идее, должен быть тут. Простите, я почу карту, можно сказать, читерин. Но понимаете, что это все во благо, чтобы вы просто так не ждали там много времени. Хотя... Те... Короче... Ах, не важно уже. Наконец-то, спустя сто лет, я выкопался куда-то. Только мне кажется, что у сейчас кирка сломается. О! Ну все, вы этого не видели, то, что я там делал. А, так, у меня вообще кирка сейчас сломалась, это вообще плохо очень. Сколько стоит следующая она стоит 10 тысяч рублей 10 тысяч 000... рублей а у меня сейчас если посчитать вот у меня вот у меня 2000 рублей и сейчас я пойду и возьму ка ну еще с телефона Телефонов у меня там денежки уже ну, поднакопились, и уже получается там, О. там получается 2000 тоже. То же самое, что и там. А -а -а, потому что я вообще давно не снимал, что-то с них больше там не знаю. Ладно, я вас тянуть не буду, понимаю, скучный сериал какой-то, то что я туда-сюда бегу, да, сколько-то. А знаете что? Барыга, мне кажется, сейчас офигеет, что ли? Не офигеет, а обалдеет. Попробуй сейчас сломаться. Попробуй сейчас сломаться. Ну, попробуй. Блин, да что это за такой слой? дерева? Что это за такой слой? О, oh. так, простите меня, я куда-то попал, а куда не знаю. Карта еще не исследована полностью. Так, ну блин, а почему я туда не могу попасть? Ну и из-за этого то, что Фух. я сейчас испугался. Понимаете, из-за того, что сейчас, э, ну, карты не исследованы, из-за этого сейчас все эти проблемы, то что я не могу нормально найти выход, потому что я просто как-то ну, первый сериал, как вам сказать, ай больно, ну, ладно. И вот, вот смотрите, вот сейчас у меня средний стоит майнер. А когда у меня будет самый сильный... Что тогда у нас будет? Целая такая майнер, майнинг, машина, майнинг-ферма. Против. Клики, клики. Почему я не могу? Это мак. Почему я их не могу... Ого. И в итоге у меня получается такая крупненькая сумма в размере 70 тысяч. Большая сумма, да? Угу. Я на площадку попал какой-то. Ладно. Надо смотреть. А! Подождите. Вот именно в этот момент, когда я нашел наконец-то выход, у меня сломалась кирка. Ну вот, вот прям когда я прям нашел уже прям вот один блок осталось копать, она сломалась. Давайте, знаете что? Я хочу разменять деньги более крупные, потому что маленькие они слишком. Вот и туда я иду вот, понимаете уже вечера я у меня с головой плохо <coughs> так акинатор я короче думаю все деньги у меня кстати на карте еще деньги немного были там ну, прям остатки я хочу все деньги поменять в 5000 купюры сейчас я все вот эти вот загружу просто все и поменяю на тысяч у меня получилось всего лишь там 15 тысяч да? и я эти 15 тысяч думаю потратить нет вы подумали я потрачу 15 тысяч просто на какую-то технику нет я поставлю самый мощный самый мощный этот майнинг машину и я буду самым богатым И вот этот майнинг, майнинг машина 3, которая должна быть самая мощная, которая должна быть самая сильная в плане майнинга, надеюсь я. Так, давайте пойдем в нашу каморочку, и бац, у нас во-первых, вот уже сколько, о, тут у нас так, у нас только 8, кстати, мы уже богаты. Это самая проблема, то что их, если ты не.. Ну, вы знаете, э, сейчас по Майнкрафтерской, включи Майнкрафтерскую логику, вы знаете, что вещи стакаются только 64. Минус этих майнинг-машин, то что они только 64 делают криптовалюты. Коин, ну там, как он там называется, криптокоин, вот, а больше они делают. деньги приходят вот и это самый большой их мин все я все продал все прям продал 20 тысяч и понимаете что что мне надо э, купить больше моих машин да я понимаю куда еще больше вы скажете то что еще больше этих э, банет машин поставлю а я их поставлю куда yeah. я уже yeah. знаю что с ними будет вот у меня сейчас на балансе есть э, так 25 тысяч уже не маленькая сумма считая сколько прошло от ролика а прошло очень много И я просто так потерял время с ну ой не с вами то, что я очень долго развивался там. Из-за этого я покупаю две майнинг-машины. Да, кстати, я не обижаюсь. Я вот не обижусь. Вот. Ну, о чем мне обижаться? На вас, на моих любимых подписчиков. Если вы перемотаете видео. Вот, надо было это вначале говорить. То, что. Ну, понимаете, то, что видео у меня выходит мало. Реже. Ну, очень. Их хоть и мало, но они интересны, можно сказать. Их очень мало, но они очень интересны. А вот эти, я вот сборку эту никогда не проходил. Эта сборка. Над этой сборкой трудился не один человек, понимаете? То, что это, Я не просто из головы так взял и сказал то, что это типа... Это типа... Ну, я какой-то там Валера... Ну, не Валера ну, Короче, какой-то там человек взял И сделал мне эту сборку За, там, секунду Нет, над этой сборкой старались целую неделю э, Не я один У нас команда такая Из пяти человек Ну, я не единственный Старался над этой сборкой модов И надеюсь, она вам понравится Так, вот мы уже Да, понимаю, это, кстати Хочу сказать, то, что многие сейчас скажут Что Такого не будет в реальной жизни. Это сери... ну это сериал, я хочу вам сказать. То, что тут это Майнкрафт. В Майнкрафте можно делать все, что ты захочешь. Тут просто не важно, как... как это делать. Главное, что это все в одной игре. То, что это одна игра. И над этой игрой стараются много людей. Да, это тоже очень важно. Вс. Я, кстати, денег. Люблю? Я много, короче, денег кожу уже. И у меня уже много денег. Так. И что вы думаете, куда я потрачу эти деньги? Эти много денег. А я их потрачу на транспорт. Где это это мини-чур эту и, то, и то купил, одну штуку купить я купила эту и ту, ну, ладно, не важно. Вы скажете, вот у тебя там самолет есть, а квартиры нету, никакой. Ну потому что я, ну как бы сейчас экономлю, экономлю я мало, потому что я много чего покупаю и я хотел бы купить компьютер бы, на котором я майнил бы. Вот, я купил вот такой компьютер давайте его посмотрим какая-то видеокарта R... GeForce RTX стоит ну и давайте наконец-то испытаем наш сама сейчас подождите, такая проблема сейчас бывает сейчас я приду все, я поставил этот самолет да, это самолет, ну и там еще байк так, как он? черт нет на них обоих нету бензина сейчас я опять верну все вот у меня есть две канистры и куда вот сюда за... Ч... ладно с... будем без байки нам он не очень много съел а вот а -а -а, так. так я его выложила оказывается да. так сейчас я байк заправлю это вначале байк немного я его заправлю потому что я не хочу полностью смотрите какой у меня байк есть вот такой Знаешь, без дома ну там с байками своими Полицейский! Ч ⁇ рт, ну проблема будет. а как ты не скачишь-то? Так, так, так, так, так. Так, е, поехали? немного застыли конечно да это мой личный самолет и теперь мы. так нам бы надо будет теперь бы квартирку потому что без квартиры на, самом... на самолете это уже сколько буду повторять давайте припаркуем свой самолет на площадке такая площадка конечно хорошая зашел так вот у нас Где он? а вот вспомнил память плохая так вот во-первых я хотел бы поставить компьютер и наконец-то бы собрать бы деньги со своих майнерских машин потому что там уже накопилось очень много ну и надо это много продать а, да я понимаю что это скучно для вас ну это может быть скучно для вас но для меня это более менее потому что это мой первый сериал я думаю это вообще не сериал должен быть а серии потому что толком я вообще сериал запустил ну ладно, короче, я вчера, э, конечно, вы думаете, что так резко я, ну, позитив стал, то, что в начале видео я так, ну, немного приунул, потому что я максимум денег собрал, понимаете? Столько много денег, что мне даже карманов не Ч за баги? Вот, ну, короче, мы сейчас эти деньги положим, и что дальше у нас будет, вы просто офигеете, офигеете так хорошо. Так, карточка ложу. Во-первых, я ложу все деньги туда. Да, мне сейчас придется очень много кликать. Для чего, кстати, скажут, для чего ты это вообще все кликаешь? Можно уже не кликать. Ну, 53 тысячи. И сейчас эти 53 тысячи. Ну, ой, не 53. Ну, ровно 50 тысяч. Хочу купить квартиру. Пацан, наконец-то. Так, вред, нужна квартирка, дешевая. Да, он уже говорил. да. Около, магазина... Так. около магазина есть домик, там первая квартира, а ключ под ковром. Сейчас, подождите, я ему переведу деньжата. Так, Все, он мне дал договор о купле-продаже документ на собственность и ключ мне дал. Ну, он сказал, то, что он ключ забыл под ковер положить, видимо, растяпа какой-то... Ну и сказал, вот у меня тут все есть, прям договор. Все вот прям то, что я купил. Так, и он сказал, где-то, мне кажется, где-то тут. Вот, напротив мебели. Что-то мебель? вот тут. Ну, все, да, вот это, видимо, подъезд. И первая квартирка, это, видимо, так, так, давайте. А, так, так. Все, открыл. Так, давайте. И ну конечно квартирка за 10 тысяч такая неплохая конечно маленькая немного но все равно это как бы квартирка такая ну давайте пойдем-ка все заберем ко все вещи ну и как бы я испугался я уже вас боюсь полицейские пожалуйста не пугайте меня я пойду через него и, думаю, сразу может быть продан биткоины, что биткоинов у меня много, опять же, но они все быстро забиваются, мне ж... вот понимаете, они очень быстро забиваются, из-за того, что очень, вот тут хотя бы 8, 64, 64, 64, давайте даже подождем-ка немного, что как бы сразу, это он греется? только что только что... то Ладно, давайте. Ладно, новый куплю. Надеюсь, с ноутбуком так не будет. Не, он сейчас с ноутбук тоже сломается. Ну ладно, новый куплю. Ну, хотя бы стол не надо покупать. О, майнинг машины заставили. Не, вот майнинг машина, вот ради майнинг машины, я все-таки пойду-ка и куплю какой потому что вот майнинг машины свои дорогие, я терять бы не хотел бы. Пока я дойду туда, обратно, там они опять на намайнят. Короче, бесконечный цикл. Сейчас я буду рядом с этим жить, человечек, и то, что у меня все будет хорошо. Кто хочет продолжение этой серии, ой, продолжение вообще ой, продолжение сериала давайте наберем хотя бы подведем видео хотя бы лайков-то 4 для меня это очень много будет для вас это хоть и может мало но для меня это будет очень большая благодарность за то, что я сделал и команда наша сделала такую работу такую хорошую, длинную надеюсь, длинная она будет Работу. Ну, если вы не наберете 3 лайка, мне придется снимать что-то другое, а сериал. Ну, а если я все-таки когда-нибудь увижу, что вы набрали все-таки 3 лайка, то есть мое продолжение сериала. Это так и работает, то что акция постоянная. Так, денег у нас слишком много. Я бы никогда, знаете, никогда бы такого бы не говорил. У нас денег слишком много. что сейчас мы эти деньги должны разменять. По 500 получается где-то штук. Три. Три кирки я куплю. Ну и по 5000 и про посты. Давайте постых тысяч. Ну, я возьму примерно бы 30. Вот, 30. Вот 30 это самое ну, то что мне хватит на мебель там разную и на все остальное так раз два три и все остальное мы в 5000 перейдем, все у меня очень много 5, 5 тысяч то что я надеюсь мне на все хватит во первых хочу купить у тебя кирочку не одну, не две, а три так дальше я бы хотел бы купить бы портфельчик бы, э, и бы не отказался бы от крутого компьютера и вот такого тоже найдет я как бы богатенький могу себе позволить а кстати а ты что у нас продаешь ага ты такие ноутбуки ну, я такие тоже покупаем без разницы там весело куплю так нет, э, вот флешку куплю и куплю держим Обо мне возьмешь. Я зачем-то две флешки взял. Ну ладно. У меня хотя бы денег много, то, что я буду не переживать, то, что компуктор я уже себе купил. И то, что сейчас мы пойдем мебель покупать. Кухню, я думаю, покупать не буду, потому что я как-то не голодаю. В прямом смысле. Из-за этого, я думаю, взять бы диванчик бы какой-нибудь был. Только какой? А, ну у нас только... Вот именно в это время тебе надо 500 рублей. Вот очень неудобно. Может? Блин. Сейчас, подожди, 5 секунд. Я эту и палатку исправлю. И палатки Всё, я короче подождала каким-то образом появился банкомат так, банкомат вообще не знаю как это почему это так каким-то образом появился банкомат Нет, 3000, и тысячи и pay и размер 500 подсоток у меня получится очень много то что мне нужно но до так тысячи еще потребуется мусор, вот мусор очень надо, шкафчик, мне он не очень нужен, как бы я в нем не нуждаюсь, ну, шкафчик можно один, а, пацаны у вас есть мусорка? Я новую мусорку сделал пацаны, то что все очень удобно для вас, все для вас только. Я что-то там выкинул, ну мне как бы не важно. У меня, кстати, мои майнинг-фермы там уже разрываются от биткоинов, мне кажется. Что это у меня? Подожди, я... я ключ от квартиры выкинул. Прекрасно. Нет, не прекрасно. Думал, что и правда прекрасно. Если что, я тут не виноват. Это какой-то чел другой пришел и раскидался. Гиллианду хочу купить. За 5000 я покупаю много лампочек. Оу. И тут мне тысячи понадобится. Банкомат. А вот карта. Добрый банкомат. Здорово опять. Так давно не виделись, конечно. Вообще так давно, все пока брат. Так ванну. Самое главное. Самое главное, что надо, прям. Так, ну и я не я вот для чего разменял деньги для пуфиков. Пуфики нужны. Пуфики. Ну и как без кровати быть? С кровати? Я же вам говорю то, что я разве? А, так у меня же есть этот. Ой, отдай. Моя квартира. Okay. Yes. Мы сейчас тут все сложим, вообще все. Все нормально. Вот так. Так, вот столик, столик, вот столик, очень нуждаюсь, столик. Там столик. Дальше мне бы, ну не знаю, тут миксер. Дешевый слишком. Нету таких мелких денег. Вот хотя бы что-то побегаем. Да? Мне тоже вс а, давайте может внесем. Mm понятно это не то я прочитал и теперь разменяй ко мне на тысячи все получилось тысячи какие-то у них иначе сказать не русские я сомневаюсь что они у них качественный товар дают ну ладно главное это главное верить опять денег нет Сколько уже говорить? Пусть они товар подороже делают. Хотя, ладно. Вот если бы я бы сейчас был бы в начале бы, и у меня были бы такие деньги, вот тогда бы я бы вот понимал бы, ну то ну что деньги так раз. А сейчас-то мне зачем такие ценники маленькие делать? Я же тоже как бы. с мощную машину тоже. А ты че продаешь? лампочку, за сто, светильник, за Такой душ. душ, я душ не купил кстати, все у меня нет валюты, ну и спасибо вам, и спасибо, а, так, вот у меня тут тоже банкомат поставили, то что, сейчас проблем с деньгами, так, закроемся в своей квартире, которая единственная, красивая, и будем обустраивать ее так, ну туалет я думаю поставлю куда-нибудь сюда, сюда поставлю еще вот душ вот так и вот так все душ работает что-то давайте еще посмотрим в кейсике ванна есть а, ну и кажется на туалете закон зачем мне две кабинки ладно опять это вода. Нет у меня воды. Почему-то этим э, ремонтером ничего не сделали. такого ладно, Давайте тут сделаем вот так. У нас сейчас много чего. Давайте вообще всю мебель, я думаю, выложим отсюда. Ну, то, что я буду ставить. Я хоть не буду, ну, надо. Это надо, это надо. И вот это тоже. Во-первых, кухня, кухня. У меня же должна быть мини-кухня. Вот, пусть у меня вот тут будет такая кухонька. Такая мини Ну, потому что вдруг там что-нибудь складывать можно. Ну, я сюда пока ничего не сложу. Лучше мусорку поставлю наконец-то. Так, роутер. Роутер надо поставить. Роутер всегда при входе стоит. Знаете, я, кстати, заметил, что вот много людей, кто стоит роутер э, на входе. Ну, типа, ты вот входишь в квартиру? Ну, или дом, я не знаю. Всегда роутер стоит почему-то. Не знаю, как это работает, но это как то работает. Так, давайте рабочее место делаем вот тут. Такое рабочее место. Делаем мы же богатые, даже у нас у нас монитора нет ладно у нас есть ноутбук Подключу вот компьютеры давайте два компьютера поставим его вот больше вот, нравится. компьютер смотрите как громадина прям вот RTX стоит все еще по красоте и креслица желтая почему то что у них цвета разноцветные Они, что там радуги перегели а, два разъема написано что не два разъема логично ну вот две гирлянды ну и получилось у меня вот такая квартирка знаете что я сейчас помню майнинг машины там одни такие сидят просто Давайте вот сейчас я перенесу майнинг машину. И на этом, я думаю, будем заканчивать, потому что и так времени как бы ну, много я полненькую и то. обработаю. Вы думаете, я вам чисто такой этот даю? Не я вам даю только обработанный качественный материал. А не то, что многие. Так, вот у меня наконец-то. Я уже думал, кирки забыл, как так? Первую ломаю, вторую. Кстати, можно еще больше ферм, я думаю, закупить. Сейчас с них повалит, конечно. Сейчас, кстати, очень удобно, то, что с нами рядом торговец находится. Ну, это пока. Пока-пока. База пока. Главное сейчас взлететь. Так, да, главное сейчас взлететь. Главное взлететь. А то я не всегда с первой попытки взлетаю. Чему-то... Наверх посмотреть, не знаю. Ну, короче, я добился хорошей жизни. Что такое? Эм, я не знаю, кто опять пошаманил. Но это не было в планах. А тут ч? Тут в чем проблема? О! Ес. Yes. И... Что за. Может сказать, это не в планах было. Ладно, придется приезжать как сие. Видимо, тут. Опять что-то надумали. Видимо, тут какой-то стоит барьер. Но я попробую его убрать. Так, давайте снижаемся. Так с... Ой, повышаемся. Да. Опять? Чё? Макс опять. Я вот не... Вот. Это не было в моих планах. Понимаете? Короче будем как раз, снижаться на посадку идем жесткая посадка ладно сейчас проедем через проем который нам служил много лет у простите простите агрегат просто большой слишком и давайте тормозить все вот я наконец сейчас свои маленькие машины перенесу и на этом я буду заканчивать у меня очень много маленьких машин я думаю, знаете, что вот эти две, вот эту я поставлю, ну, вот самую, которая такая нулевая, я ставить не буду. Ну, потому что а зачем она толком? Ну, давайте я, наконец -то. я понимаю, надоел всем. Я э, желаю всем удачи, всем здоровья, а тебя, всем удачи, всем пока. С вами был Явоська Гром. Хай-хай, пока.